Но делаешь что можешь и не каяться что я имел в виду здесь очень часто есть такие люди допустим которым жалко что они что-либо сделали допустим как алкоголик пришел домой пьяный я каюсь я больше не буду все прости меня и потом вновь начинает это делать дело в том что когда человек кается то тогда он должен понимать что это является его обещанием это фактически является его э, ну стопроцентной гарантии того что он этого делать больше не будет а когда он это делает, он фактически себя проклинает. То есть, когда человек говорит, я каюсь, не буду больше это делать, после этого вновь это делает, то нужно поставить тире и написать, ты сам себя проклял. Теперь это проклятие, и тебе с ним необходимо жить. А что такое проклятие? Оно аукнется перед смертью, когда придется умирать. Чем больше таких обещаний человек нарушил, тем тяжелее ему будет умирать и будет испытывать состояние боли и так далее.